Ура! Красный Яр? Снила? Да. Нет. Снимай. <смех> а нет. <смех> в туче. Я в туче. Два раза меня спасали. Дюк не спас. Я уже был. Да, ну садись уже, смотрю. Думаю, залез уже на плечу. Смотрю. Он так <смех> И на ну, Какая задача она была? Где туча? 150 лет осталось. 150 ушел, что ли? Под базу ты скажи, 70, 70, 70. Вот сегодня вообще, вообще живет, живет, можно сказать спус. Спу не, <смолит> не знаю, <смолит> я ты, 50, О! вошел. Как живой. Человек, ты иди, сна? сюда. <смолит> <смолит> иди ко <-ка> всем Интересно. <смолит> Воня Это... Нормально, классно. Мы там вообще вот сегодня очень был полет а именно выживанием. Да? А на 150 часов выживали, сороло жевали, И <с <с тут вот пока до коробки там не начали там. это я там раз не Там потом тоже тоже внизу. Путался, путался, нас выживали, там на соком. Насколько могли, держались. были полчаса, наверное, 170. Я уже, ну, все, сначала там куда довольно. По недалеко, Они просто да пока земля, земля. Не, он очень красиво скрылся в этом облаке, а вообще ничего хол. не было видно. <свот> <здесь что? свот> да, вон он прям под облаком. А кто у вас сейчас там летает зелененький? Димка Дима Радченко, поехал. Да, он садится, не собирается. Ой, Спасибо! Ой, но иди, я летил! Что? Еще а раз не слышал, в какую сторону поставить. Общее направление в сторону Пестравки. Принял. Здесь надо деньги позвонить. Здравствуй, Чего же я пошел на посадку? Да, вот, Сейчас бы летел, Саша. А, знаешь, я садим, садим, пошел, ну, да. я, да, а а я а а в вот, ну, ну, тот, тот раз нас обманули. Вот, смотри, какой в этот раз я они опять на... обманули всех, встали да, как только вы сели, они а сразу. А, как... а да. что под не сказал? Дорога, район Пестротки. Да. А вот. Направление Пестротки. Справа. Справа такой. Болатчик. До наверное. Справа такой влог. будет. <с stereotype> <dragging -лек sympathża> а приставка это где? Ну, у него навигатор есть. А, ну, тогда Не, не терヨж, наверное. <ского Demon nada> ну, поехал, куда поехали <с boys>